Ну, что, будем начинать. Делать сюда немного. Может и закончим чуть пораньше. Предварительно вопросы есть? Но ну, я ГОСТ не нашел. Потерь. Свечки, свечки. Свечку взял. Да. Да, это мировые растопить мировые. можно будет? Нет. Нужен воск. Нет воска. А воск, если в двух-трех усках, ничего страшного. Ничего страшного. Главное, чтобы был. Да ну, восковая свечка, которую я купил у пасочника. Да, это уже свечка. Это не воск, это свечка. Да, да. Днепр, а там не... есть магазин. Я завтра принесу. Это не беда, это не страшно. Угу. Буду объяснять, почему именно воск, почему не свеча. Хотя многие топят э, свечи. Но это непонятно. Энергетика людей уже запутанная. А, нет, свеча это уже созданный продукт. Свеча она уже угу. э, наделена определенными свойствами, свойствами свечи. Угу. А воск это воск. Остается воск. Вот. Ну, это вот такие вот нюансы, из которых, в принципе, вся народная магия складывается. Из вот таких вот мелочей. Потому что, в принципе, на данный момент народная магия, народная магия, она, скажем так, э, с одной стороны, она растиражирована, чисто внешне. Сейчас у нас очень много всяких. Бабок-ведуней в 150-м поколении, которые делают непонятно что, вот, непонятно чем занимаются. И в то же время она остается сокрытой. В общем-то даже более сокрытой, чем какая-то восточная философия, либо, не знаю, гавайская хаопопоны и прочее. То есть, получается так, что наше родное, наша родная, так называемая магия, наш инструмент, который на этих землях долгое время был, совершенствовался, его как бы не скрывают, он весь есть, если поискать. Но в то же время мало кто этим занимается. Последнее поколение настоящих бабок, которые действительно там учили, оно ушло еще лет 10-15 может даже еще раньше. То есть людей, которых действительно чему-то учили, учили с детства, их осталось очень мало. Ну, я надеюсь, что понемногу будем восполнять. А можно научить чужих, а не те, которые породы передаются. Для... буду объяснять в чем разница можно научить чужих а, но определенным до определенной степени потому что а, ну тогда немножко вот такой вещи есть ведьмачество а есть ведовство да? а, у нас есть ведьмачество и есть ведовство В чем разница? В чем разница? No Все это знания, но применение их в разных целях. Каких-то знаний. Нет. Это, наверное, что, наверное ведать. А... Ведовство это то, что здесь, породу, что отдается. Здесь в мужском плане будет знаховство. Изнимать, учить, А здесь, в мужском роде, будет. Ой. Колдовство. Ведьмак это какой-то колдун? А, нет, да. ведьмак это мужчина, который перенял силы от женщин. А. Перенял силы от ведьма. Ну, а еще игра такая. В скором времени седал. Угу. Да? В чем разница? И здесь, и здесь есть сила, и здесь, и здесь есть знание. Но ведовство и знахарство — это э, такой момент, где в первую очередь ставятся знания. Знания ставятся на первый план. Знания передаются традиционным путем, то есть вербально обучаются. Ну, то есть из уст в устал. Это когда бабушка берет внучку с детства с собой в лес и показывает, где какая травка и от чего она лечит. В какое время года, в какое время месяца, в какое время дня эта травка будет иметь наибольший результат. Наибольший результат. В плане того, что мы будем делать сливание воска, здесь тоже идет очень, как сказать, канонизированная техника в обязательном порядке. То есть все правила ритуала должны быть соблюдены. Ритуал должен быть соблюден, соблюден от начала и до конца. Только вот по тем канонам, которые передавались. Здесь в основном собираются знания. И через знания человек получает силу, с помощью которой он потом взаимодействует с ним. То есть, здесь идет через знание к силе. В народе это считалось, именно эти люди считались представителями так, так называемых светлых сил. Так называемых светлых сил. Они чаще всего принимали людей, они чаще всего помогали. То есть Туда же относилась обычная мануальная терапия, к Только наша национальная мануальная терапия, она отличается во многом от восточной. Э -э своей лаконичностью, скажем так. Если кто-то знаком с восточными техниками мануальной терапии, там процесс более долгий. Ну, можно, конечно, сразу же человека поставить, да? Там процесс более растянутый. То есть человека постепенно приводить в порядок, правильно? У нас ну, всегда была патологическое мания экономить время. Потому что когда у человека болит, ему нужно быстренько вставить позвонок этот на место, вытянуть мышцу, а потом уже разбираться, из-за чего у него болит, когда у него болит и так далее. То есть раз сделал, все, он пошел уже, он уже готов к бою, он уже готов к э, труду и обороне. Травничество сюда относится, сюда относится работа с заговором и так далее. Много другого. Ведьмачество и колдовство отличаются тем, что здесь, здесь мы имеем немножко другой процесс. Здесь есть сила и передается в первую очередь именно сила. Передается в первую очередь именно сила. То есть здесь передается из поколения в поколение. Через одно поколение только. Всегда это учитывайте. То есть если где-то где-нибудь в телевизоре вам рассказывают про родовую ведьму, которая, у которой и мама родовая ведьма, и бабушка, и прабабушка, и все ее сестры, и вообще все подряд, Это скорее всего брехня. Потому что сила передается только через одно поколение, во-первых. Во-вторых, она передается только одному человеку. В роду носителем будет только один человек этой силы. Обычно передается что? Передается так называемый родовой подселенец. То есть это определенная сила, с которой работают в этом роду. Часто такая сила передавалась. То есть человека готовили понемногу, объясняли. Но иногда могли быть вообще всю жизнь, в... часто при что люди всю жизнь друг с другом, ну, то, что называется в контур, То есть всю жизнь друг с другом в Ну, перед смертью передающий все-таки призывает там, кто должен получить, и передает. Обычно нужен физический контакт непосредственный перед уходом, перед кончением. Но я встречал такое, что э, и без физического контакта. У меня была клиентка, рассказывала историю своей матери, которой должны были передать. Вот. И ее готовили с детства. Бабка, которая должна была ее передать, была их не соседкой. Какая-то дальняя-дальняя родственница, чуть -чуть, четырехюродная бабка-кума, ну, в общем... Какое-то отношение по крови все-таки имел. И вот э -э, женщина, которая должна были передавать, она узнала о том, что передающая уже как бы при смерти, но ну, ехать в село отказалась, не захотела. Ночь, когда бабка умирала, э -э, по ее рассказу, она проснулась от жуткой жалоб. Уснулась и увидела на столе стакан воды. Она подошла и, несмотря на жажду, всю эту воду вылила в рак. То есть таким образом отказавшись от принятия. Но на следующий утро знала, что человек, который передавал. Здесь к знаниям приходят, наоборот, через силу. То есть человек сначала получает силу, а потом начинает разбираться, что же ему дали, как с этим теперь жить, как с этим теперь работать. Силы начинают его понемногу испытывать, играть с ним, тренировать. тренировать. И вот потом, только через какое-то время, получается знак. о том, как же с этим работать. Ну, так получается, что данная категория, она немножко сильнее. Здесь не обязательно, не так обязательны каноны, потому что идет работа через определенные силы. Эта категория в плане силы немножко слабее, категория ведунов, но они сильны своими знаниями, потому что их этому учат с детства. То есть тот, что этот понятия не имеет, что он делает, этот должен знать, наверное, нет. но зато у этого он может сделать от балды, и у него получится. Здесь нужно только вот четкие каноны, то, что ему передали. И все. Вот. Кроме этого, была, ну, существует и система э и наработки этой самой силы и система развития определенных способностей, потому что без способностей, без силы все эти знания работать не будут. Так же, как и без знаний, все эти силы совершенно бессмысленны. Абсолютно так. А, в общем-то, если проанализировать, проанализировать, а, можно сказать, что то, что вот мы имеем в плане, то есть вот этой вот нашей народной культуры, она очень схожа с шаманизмом. Скорее всего, ее истоки где-то из шаманизма раннего, который был на этих территориях. Потому что шаманизм сам по себе это, так сказать, самая древняя религия в мире. То есть шаманы были в Европе, шаманы есть на севере, везде практически. Вот. Здесь что-то спорно. Поэтому была так называемая система подготовки. То есть человек, который работает с народной магией, он должен в то же время обладать определенным даром ясновидения, либо способностью ясновидения, либо какими-то инструментами видения для того, чтобы просмотреть, что у нас. Он должен обладать определенными знаниями биоэнергетики для того, чтобы у него все это получалось, чтобы у него эта вся сила не уходила, как вода в присутствии, ну и так далее. То есть это такой обширный пласт, который на данный момент все свели к двум шепоткам, не знаю, плевку через плечо и так далее. Хотя все эти вещи тоже интересны и тоже возникли не на пустом месте. То есть, любой ритуал — это э, знание закономерности и наблюдение за закономерностями в течение многих поколений. То есть, именно наблюдая за закономерностями, люди смогли, смогли сотворить определенные ритуалы. Ну и, как у нас сейчас, любят цитировать вот, Бора, по-моему, да, насчет того, что взмах крыла, бабочки где-то в Гималаях, способен вызвать цунами где-нибудь на Тайване или еще где-нибудь. Вот на этих принципах принцип, и работает все это дело, все это ведовство, все это... То есть понимание, что нужно сделать для того, чтобы получить нужный результат. Ну и мы с вами будем, в принципе, этим заниматься. В том числе и этим. Но для того, чтобы начинать заниматься... А того, еще чем... вы не сказали, Петр, вот это видовство, это белое, Но... относится, а ведьмачество это какие? Всякие могут быть? Или только чудные? Или, только... Ну, Или всякие? Это уже как раз то, что называется в народе темные месте. Да. Я знаю, что есть определенные э, мужчины в халатах ну, не те, которые завела перед Ларомом, а те, которые еще в отчеле там, в женском фоне, которые когда-то придумали, что ведьма — это ведающая мать. Возможно, это было как-то изначально так. Но если мы возьмем нашу культуру, наши сказки и так далее, и посмотрим, что, как, как ведьма выступает там, ведьма всегда неоднозначный персонаж. Чаще всего негатив. Но она тоже может помогать. Она тоже может помогать, она также может принимать людей, она также может лечить. Вот, то есть, в принципе, это ее выбор. И тут такой момент, что она может делать пакости, а ей за это ничего не будет. Вот, ничего ну, Говорят, что по роду, если передается, именно, то она даже обязана делать пакость. Если да. не будет, то будет хуже ей. Да. Смотря что она взяла. А если она сделает выбор и не будет делать хуже? Но она не имеет права. Просто есть, которые почерники, они обязаны. Им. Ну, понимаете, а здесь... тут такой момент, что э, это все ближе к истокам, и оно, так скажем, там архаичное восприятие, то есть первобытное. Поэтому там восприятие добра и зла, оно немного отличается от нашего современного. То есть попросить нашего современного мальчика вот тут вот с контрактовой площади заколоть свинью даже он голодный будет вот эти вот которые там ходят и помрет с <сих> с длинными бородами вот эти все раз, разокрашенные попросите его заколоть свинью вот он будет голодным он этого в жизни сделать не, не сможет а в народной культуре это вполне нормально в селе а человека убить тоже нормально? Нет, в народной человек это в культуре, нет? Человек это другое. Человек это всегда другое. Это ненормально, это никогда не считалось новым. Но если во время войны? Во время войны. Нормально? Пожалуйста. Все нет, все не то не есть когда сжигали ведьм, мы что они ощущаются, то это было нормально, да? А убить человека это в принципе... Человек... <свят> не сжигали, ну, У нас не сжигали, да? Ведь, у нас... У нас топили. да, у нас топили, и у нас это не было так массово, потому что именно вот на территории Украины, части вот Беларуси. Мужчин э -э больше ведьмов было. Нет, нет не, не то, что мужчин больше было. Чем женщин? Не было такой э сильной власти церковной. Вот Инкв... Прекрасно... Типа инквизиции что-нибудь. А да, вот этой вот инквизиции инквизиция, это, кстати, ее не было, потому что не было такой власти. вот сильной церковной власти. Я ходила на историческую лекцию по поводу вот, что у нас, okay. да, потому что в Англии у них больше. Мало того, что ее топили, ей связывали руки, ноги и топили. Если она не утонула, ее тогда сжигали. Mm. Нет, mm. В Украине? А в Украине у нас нет, у нас больше была политическая, то есть если как бы нужно было кого-то обвинить и да, то, то у него жинка видела. Вот таких вот исторических факторов ну, сжигания или там убивания у нас не за... Ну, в Европе, скажем так, это тоже было больше политическом да, плане. И, и сексуальный подтекст. Кон конкуренция врачей с церковью и так далее. То есть там тоже это не всегда однозначно. Г и генофонд порушился в Европе за счет того, что ушли... Красивых женщин. женщин. У нас они, слава богу, остались. Нет, там тоже есть. Я, кстати, все говорят, что они ушли. Я специально пронаблюдала несколько раз и посмотрела, что есть у них нормальная женщина. Итальянцы есть, и есть. И шведы красивые, Прежде чем начинать заниматься, прежде чем начинать заниматься, нам нужно выстроить алгоритм, с чего нам начинать и как нам вообще быть. Потому что, когда вы начинаете свой путь, вы должны начинать со следующих действий. Первое, первое с чего вы будете начинать, это чистка. Чего, чего мы будем учиться? Так называемая чистка. Чистка от негативных энергий, как сейчас люди говорят, да? Чистка от разного рода программ, которые есть у вас лично и в вашем помощи, так, роду в том числе. Поэтому чистка будет в первую очередь личная, то есть у вас сын. Второе, вашего окружения, ваших близких. Ну и третье это место обитания. То есть ваш дом, квартира, офис. Следующий момент, следующий момент, который мы тоже будем рассматривать на курсе, это защита. Ну, все так же, по тем же самым пунктам. То есть личное, близкие и место Только после этого можно будет задумываться о том, чтобы работать с другими людьми, то есть принимать других людей, посторонних людей, а для того, чтобы не навредить ни самому себе, ни этим самым людям. Вот. Поэтому определенный процесс. Ну еще так, по касательной пройдемся насчет привлечения Удачи, привлечение денег, вот, привлечение партнеров нужных. Они а как придется. А, потому что в народе, в принципе, ритуалы существовали для всего. В общем-то, ритуальным действием была практически вся жизнь. То есть человек рождался ритуально. Роды это был своего рода ритуал принятия родов, там, где тоже было очень много всяких нюансов, как правильно принять ребенка на свет. Даже не с того, начиная с того, как ребенка зачать, в какое время, в каком месте лучше его зачать и так далее. Как его выносить правильно, чтобы ребенок родился и прожил счастливую жизнь. Проводы в армию, враг, смерть, то есть все это был сортом. Вплоть для того, что приготовление пищи. Это тоже своего рода сорта, который соблюдался. Вот. Многие вещи, они как бы утрачены. Вот. Многие вещи остались, но непонятно зачем. Вот, к примеру, такая вещь на проводах в армию, мужчине, ну, парню его мать либо его старшая сестра завязывает платок при нем и дарит ему платок. И он идет с этим платком в армию. Потом, когда он приходит из армии, у него на глазах этот платок развязан. на узел ляжет, правильно? Вот. Для чего это? Что это? Понять? Как может быть? Да, это как охрана, охрана, как... считается. Ну, да, наверное. Да, я не хочу сама развязывать, да, потом? Ну, ну... так завязывать, а потом так А Потом развязывать. А, да, своего рода защита, но это уже как раз вот из того момента, что приобретенная, то есть недопонятая. Может быть, это мыслеформа, уложенная определенная. На самом деле мыслеформа там тоже должна присутствовать, потому что это делается с определенными словами. На самом деле здесь немножко иначе. Есть такой синдром, Афганский, чеченский, донбасский и так далее. Когда человек приходит с войны, он видел много крови, он видел много э, нехороших вещей и ему тяжело перестроиться. Так вот, когда он уходит, его к этому готовят и завязывают. В конце этих приготовлений завязывают этот узел и все. И он понимает, что вот он уже так, он уже в этом узле, он уже идет на войну. Когда он приходит, при нем развязывают этот узел, и он понимает, что он вернулся домой, у него переключается То есть работа с разного рода состояния. Состояние войны, состояние мира. В таком случае у человека не возникало вот этих вот самых синдромов. То есть он потом не бегал за женой с топором, ему не снились кошмары. Ну, как бы для того, чтобы не снились кошмары, к примеру, у того же самого запорожского казачества была традиция хождения по углу. То есть отвязывания мертвяков, когда проходили по углям и отвязывали все, все, все то, что могло нацепляться. Вот. Причем младшая часть казачества проходилась по углям, старшая часть проходилась через стену но это такое. Первое, с чего мы будем начинать? С чего мы будем начинать? И в практической части это заголовок. Заголовок. Либо так, чтобы объединенно все, все и заговор, и наговор, и шепотки, все это совершенно разные вещи. Можем определить это как сила слова. Сила слова. Которая тоже имеет определенные законы. А, имеет определенные законы. А, в общем-то... Вот эта самая народная магия, она везде немножко отличалась. В, любом, в каждом регионе она немножко отличается. Но если взять, к примеру, территорию, на которой мы живем, то есть территорию современной Украины, здесь проявление вот этой самой мысли-формы, да, оно э, получалось через слово, получалось через замер. В общем-то, одна из версий названия слоян, почему славян называют славянами, это как раз э, вариант того, что это люди, которые владеют словом. Люди, которые через слово способны общаться с миром. Через слово способны э, творить чудеса. То есть через слово способны магичить. Есть версия, что язычники слова, язык. Возможно... Возможно тоже. Возможно, тоже. Поэтому именно на этой территории в большей степени была именно работа через слово. Если брать какие-нибудь скандинавские страны, при Балтику, там шло, шла работа через написание, через начертание, то есть руны. При этом руны существуют скандинавские, руны существуют английские, руны существуют литовские. И еще много. То есть все вот это вот побережье, все эти северные моря, они все имели определенные рунические, рунические формы. Если брать все тех же англичан, то там еще была такая вещь, как даже не знаю, как это назвать. Магия эквилибристики, что ли. Когда э -э проговаривание еще сопровождалось определенным движением. Ну, это уже не раз. Мы будем работать именно с словом. Если взять заговор, любой заговор это проявление мысли формы. То есть это когда человек мыслит и проговаривает то, что он мыслит либо проговаривает и в то же время видит то, что он проговаривает. То есть работает с этой, так называемая муской. Заговоры имеют, э, свою имеют свою структуру. Имеет свою структуру. Заговор имеет.. Э, в общем. Имеет э, почин, зачин и тело. Почин, зачин? Почин, зачин и тело. Mm -hmm. Подождите, писать. Я же не сказал, где что. А потом потеряемся. А как вы думаете, где что? Сначала зачин. Mm -hmm. Потом тело, потом почин. Mm -hmm. а, в общем-то, граждане, которые называются филологами, они говорят, что зачин и почин — это одно и то же. Вот. Ну, филология у нас в Советском Союзе развивалась, поэтому как бы, говорить они другого и не могли. Ну, а до начала. Но если вы понимаете украинскую українську? мову, або белорусскую мову, то для вас не будет загадкой, что такое почин, что такое зачин. Потому что украинцы... Зачин молот... закрывают. Вот шинцы-то из чего пошинают, а зачинцы-то те... чисточинают. Вот и все. И вот теперь и... знание языка, исконного… Да. Тогда почин вперед? Да. А когда почив, почив, это ж помер уже. Ну, почив, то уже помер. Это уже конец, когда закрывают. Закрывают. закрывают. Я туда думала, ну... Почему? Что туда относится? Это такая вводная часть, вводная часть заговора. Обычно туда относится обращение к определенным силам. То есть указывается, к кому вы обращаетесь в первую очередь. Указывается, кто обращается, либо для кого обращаются. Пусть указываются участники с заговора. Возможное слово «заговор» тоже отсюда. Да. Заговор между определенными участниками, определенными силами и человеком. В теле, в теле указывается запрос, то есть что должно исполниться. Указывается, кто это будет исполнять, еще раз. Указывается, как это будет исполняться. Ну а зачем? Зачем? В зачем идет оговорка насчет оплаты? Кто что, кто что получит в результате? Иногда обещание взятия на себя обязательств не обязательно. Или да, обетов да? Да. Обязательств, обетов, за руку. Не обязательно или? Это не обязательно, но иногда указывается. А, ну и финальный закреп, так называемый, или закрытие. Все, если вы какие-то заговоры читали, обращали внимание, что там в конце есть, проговариваются какие-некие Замки. Слов, да, замки. Мое слово будет крепко, как камень, алатырь. Например, там. Угу. Рот, замок, ключ, язык и так далее. Да будет так, разного, разного, да будет так, это такое слабенькое, да будет так. Вот. Ну, в принципе, в принципе, вот такая вот Но! Все не так просто. Потому что заговоров даже в интернете написано очень много ниже напечатано тоже много, но не всегда, всегда работают. Ну да. А чаще всего и не работает, потому что... да. Вообще рекомендуется, ну, или свой можно придумать? Ну, это само собой. А об этом очень важно. А, есть определенные условия для того, чтобы заново работать. Первое условие, возможно, самое трудное. Возможно, самое трудное. Называется правда. Это значит, что человек, который работает с заговором, не имеет права брать. Вообще. В заговоре или по всей жизни? В жизни. В это и дело. При этом он не имеет права врать другим людям. Но это еще так себе. Это еще просто. Не врать другим. Вот. что можно где-то промолчать. Можно где-то... А промолчать это же не врать? Конечно. Это просто промолчать. Не договорить. Не, не договорить. Не, не договорить это уже лукавство. Это уже можно тем, которые были здесь слева и кажут. А, а самое сложное – это не брать себе. Да. Ну, это, думаю, круто. Следующий момент, который, в принципе, вытекает же отчасти из первого. Это взятие на себя определенных обетов. За рук. И самое страшное — это их исполнение. Что такое обед, что такое зарок? Знаете, чем они отличаются? Обед — это обещание что-то делать. То есть, Дай мне Боже, Я тогда вот... Церковь тебе поставила. Сечу поставлю, да? Сычу поставлю как-нибудь. Вот. Если взял обед и не выполнил, ну с тобой не будут после этого работать. Можешь туда уже больше не знать. Туда уже можешь не обращаться. Следующий момент это взятие зароков. Зарок это обещание чего-то не делать. Да вы обещаете чем-то не Ну это все, о том же, все о той же факты, скажем так. Следующий момент, следующий момент, тоже такой, чисто техническое, это открытая горка Что имеется в виду? Что имеется в виду? Горло, горло, какая-то там чака, это не помню какая. Кто знает, какая? Пятая, да? За что она отвечает? Ну, по-разному обычно за речь, за донесение информации, речь, за донесение информации, страхи. Ну, да. Искусство, да. Что имеется в виду? Когда вы начинаете читать какой-то заговор, вы должны его помнить наизусть, и он должен литься как э, как музыка. Как, <свят> с середины, да. Да. Да. То есть из души лица. А, если у вас Закрытое горло, если вы слова не можете произнести в присутствии другого человека, то каких заговорах может идти? То есть, если вы элементарно стесняетесь. Кроме того, это все еще о той же самой чистке и защите личной. То есть, человек, у которого много личных там, скажем так, психологических зажимов, ему тяжело с этим. А каким образом это устранялось? Такая вещь, как элементарно пение. Когда вы пели в последний раз? Вчера. Сегодня утром. Сегодня обещательно. Караоке. А нет, просто ходила, что-то делала и сделала. И... Вот. вот этот вот момент который, в принципе, сопровождался, раньше любое дело сопровождалось петью. Люди пели, когда что-то делали по дому, люди пели в поле, люди пели после ужина. Я, к примеру, заставил, еще у нас в семье было, что после того, как поужинали, бабушки, у нее было пятеро детей, и вот все садились, все пели песни. Люди пели на войне, люди по песне узнавали друг друга, то, от чего, что сейчас, скажем так, проявлено в, проявлено в меньшей степени, и люди не знают, что это тоже э, определенного рода язык и, э, как сказать, передача информации. передача информации. Возможность узнавать своих. Э, для примера, песня, которую вы хорошо все знаете, Наш национальный дух, да? Откуда он взялся? Зачем он был написан? Песня, по которой узнавали друг друга в XIX веке э, борцы за независимость. То есть человек, который встречал, то есть для того, чтобы узнать друг друга, он мог начать петь песню, а продолжает уже песню. Следующий. Да, следующее. Вот. Ну и наспивающие э, песню, когда вот, э, он читал э, описание одного из. Ах, ах, ах, ах. В общем, по Харькову ехал и наспивал в вот. песню. И вот узнавание друг друга только за счет того, что человек откликнулся на песню. Подобное было у казаков. Казаки, когда шли в бой, они в бою, у них была муличка, у них была определенная песня. Ну, песня не со словами, а песня, скажем так, ну, само слово муличка, я думаю, говорит об этом. Есть, определенная интонация. И вот определенный шум создавался в каждом подразделении свой. Человек, потерявшись, где-то отстав от, своих, от своего десятка, он мог свою десятку, свою сотню найти, просто на слух, услышав, что вот там вот та песня, наша песня. Он туда быстренько догонял своих. Ну и, в общем, много таких моментов. Открытая горло. Ну и следующее. Следующее. Это вот те самые... Мыслеформа мысли. Чем мыслеформа отличается? Хорошо. Чем мыслительный процесс отличается от думательного процесса? Думательно – это просто психический такой процесс, а мыслительно – это какое-то понимание Пострально. еще приходит человека картинки в процессе. Это определенные картинки в голове. Это когда когда вы мыслите, у вас как бы разыгрывается определенный сюжет, кино в голове. Вот когда вы читаете заговор и вы видите то, что вы читаете, это называется вынесение мыслеобраза ну его можно празднованить вот это вынесение того самого готовый результат готовы, готовы да? ну, нет полностью весь а, сценарий а? ну да процесс. вам в детстве сказки читали угу. вот когда вам читали сказки у большинства из вас э, фантазия работала на полную и вы все это прекрасно видели правда то есть все, что вам рассказывали, вы это все видели лучше, чем в любом мультике. То, что современные дети могут потерять категорически, потому что сейчас все, все, все воспитание очень часто заканчивается мультипликацией. Мультик поставил ребенку на ночь, он смотрит, в голове ничего не происходит, он засыпает. То есть никакие, никакой мысли формы не происходит. Опять же, в сказках очень много чего зашифровано, и в принципе описание сказок наших, оно очень похоже на описание шаманских путешествий. Все не же. На сухово, да? да? В принципе, вы любую сказку возьмите, с того, что я люблю. В этом плане, как пример приводить, это еще называется? раз описание сказок это описание в шаманских путешествиях. А, в шаманских. Это где-то на уровне подсознания, где-то на уровне наших архетипов мы сказку воспринимаем, потому что она она заложена и так. Ребенка. Вот из того, что люблю пока, как пример приводить, это ну, взять того же самого категорошку. Вот, обычная сказка, в принципе, абсолютно нелогичная. Куда-то пошел, кого-то убил, зачем-то куда-то спустился. Но там есть такой момент, что борьба со змеями, во-первых. Вы, если возьмете любую культуру, в любой культуре, либо любое э, первое шаманское путешествие, описание первого шаманского путешествия. И там будет похожий сюжет, когда человек погружается куда-то вниз, куда-то в нижний мир и борется со змеями. Борется со змеями, то есть борется с собственными страхами, с собственными какими-то нерешительностью. Г Гипноз нашими. А? Гипноз уже нашим языком. Это больше блоки, скорее всего. Больше ну, это да. больше да, блоки. Потому что страхи. не дают двигаться ну, вперед, развиваться. Вот. Ну, при, этом, при этом, опять же, чем больше ты рубишь голову этим, этому самому змею, больше у этого змея голову застает. Ну, ну, вот. Пока, с не найдешь универсальный способ, чтобы их прижигать. Uh -huh. вот. Ну, это уже нужно поискать. Вот. То есть, должна... Должен заговор подкрепляться, сюжет подкрепляться мысли формы. Что это дает? Это дает вам нужное состояние, нужный настрой. Вы настраиваетесь на то самое состояние, на которое был настроен человек, который этот заговор когда-то придумал, который когда-то его открыл. Вы настраиваете человека на нужное состояние. Он также настраивается на то состояние, в котором не сможет себе же помочь. Ну и это, скажем так, визуализация современная уже современные эзотерические методы. Для... Вот. Да. То есть заговор только наизусть, да, читать нет? Заговор, да, читается только наизусть. Если вы его читаете наизусть то здесь, опять же, самое важное будет вот тот момент, о котором я говорил последний. Чтобы вы видели картинку. И там уже даже если вы собьетесь и немножко скажете слово иначе, в принципе, это не так критично. Главное, чтобы вы понимали и видели то, что вы говорите. То есть, чтобы вы с этим образом могли работать. Вот таких вот четыре условия. Все очень просто. По ведовству и по ведьмасту. Ah, то есть да. э, если вот в ведовстве э, я знаю, что я делаю, и это приводит к какой-то силе, то, то ведьмаство, ну э, я сейчас конкретно в контексте заговора говорю, то в ведьмасте получается э, сила добавляет э, вот этот э, дрова <гром> да, и он уже то, начинает дополнительно что-то видеть, перезуализировать. Да. Там э, Скорее всего, не будут работать с заливом. там работают на эмоциях. Mm -hmm. То есть человек э, эмоционального посыла достаточно для того, чтобы кому-то навредить, либо кого-то улечить. То есть это что в спину сказанное проклятие, это yeah. а уже все это человек. Mm -hmm. да? Там уже слова не имеют такого значения. Mm -hmm. Тут уже общ, общение с вот этой самой силой, которая, с которой он живет, с которой, которая, с которой он взаимодействует. И вот, а эти силы, они больше э, понимают эмоциональный посыл, лучше, чем какие-то слова. Вот. Но ну, они больше вообще понимают, если ты концентрируешься на человеке, если ты работаешь, конкретно работаешь, ну, да, да. то они же должны понимать, с чем и что они должны, какая их миссия. Ну, да. То есть, получается, им родовой пациент помогает во всем, да. Ну, да. Не надо обзывать его так, он помощника не подселенец. Да. Нет, ну как ты так дарила. Друг, друг, да. по сути, по сути, да, по сути, это подселенец, по сути, это подселенец. По сути, это бес, да. а, Ну, если вы говорите церковным языком, то да, да. это бес. А там, например, если, если вы боитесь это бесов, будет, то какого это? беса вы сюда пришли? Это немножко курс такой, что здесь э, рано или поздно вы сможете с этим, вы можете с этим столкнуться. Э, что, что в церковь сходить нужно и сразу... Да, да. Что... Э, это не помогает. Все равно еще можно, для того, что, чтобы а что там встретить. Там, знаете, встретите. сколько. Ух. Э, сбили немножко, на счет родового подселяться. Э, дело в том, что когда человек его получает у него начинает меняться психика, немножко. Сначала про немного, потом mm -hmm. конкретно. То есть она приходит в состояние, близкое к состоянию его предков. У него размывается понятие добра и зла. Оно у него совершенно отличается от общепринятых, скажем так. В каждую эпоху он Да, а? в каждую эпоху, в общем, да не... общепринятых каждую эпоху. У него оно где-то падает до вот первобытных, первобытного уровня. То есть да, хорошо и плохо – это его личная позиция. Ему либо хорошо, либо плохо. остальные? Остальные, ну как-то… Ну, как хотите. Остальные – это уже его личное отношение. Если это свой человек, то имеет значение, хорошо либо плохо ему. Если это чужой человек, ну как-то все равно без разницы. Да. Еще вопросик. А может быть комбинация ведичества и, ведовства, и ведовства? Да, помню, почему? Потому что ты можешь владеть силой и мыслью в форме. А, может, задар... но тут такой момент, что да, если человека изначально готовят, его обучают с детства, что очень большая редкость. А потом передают силу, и он уже понимает, что с этой силой делать. Чаще всего силу передают, человек не понимает, что с ним. Чаще всего получается так. Потому что, ну, на самом деле, вот этих передач, их не так много, как нам сейчас многие показывают в интернете. Сейчас кого не возьми, каждый Родовая бабка, родовой, потомственный. Да, потомственный колдун и так далее. На самом деле это довольно-таки большая редкость, потому что тех, кто уходил, они очень многие не передали. Вот был долгий советский период, когда люди умирали, умирали в муках и без возможности кому-то что-то передать. Опять же, человек, которому должны передать, он-то видит, как его родственник живет, и он не всегда хочет так же жить. То есть он не всегда хочет принимать. Потому что это очень большая нагрузка. Он уже за все хватит, он уже понимает. Ты будешь зависим от этих сил, так же, как и имел тебя. И тебе придется, не знаю, принимать людей, например, на всю жизнь. И попробуй только от этого избавиться. Практически не ну, в общем, вот, вот, такого плата. Ну, работа с силами, это в принципе, к тоже может быть, да? То есть, там, да. Духи да. леса, там, да. Да. там. А, То, что касается ведовства, там тоже идет определенная работа с силами. Ну, скажем так, с силами а, общедоступными, со стихиями, с силами природы. Помните, я спросил ясень. Ясина, Да, и так далее. И пошел с деревьями раз, разговаривать. Вот. То есть человек, да, точно так же приходит к общению, но э -э там нет взаим взаимной зависимости. Это такой дел деловой... от деловой кого <калокинг> <связи>. а? <калокинг> да, такое Вместе что-то сделали, ну и разбежались. Каждый получил то, что хотел, да и разбежались. А здесь получается так, что в ведьмачестве э на всю жизнь. И, ну, в некоторых сказках, либо, так сказать, в булинах описано вплоть до того, что э, этим самым силам давали самые разнообразные задания, невозможные, только для того, чтобы от них отбавиться. Вернее, чтобы их чем-то занять, чтобы они не занимали человека. Ну, там, к примеру, плести из песка веревки. Задача. Вот, пока меня не сплетете веревки, меня не трогайте, и они пошли Легкие. Посчитать все звезды. Волосы на голове. Да, волосы на голове и так далее. В общем, вот, таку, вот такого плана. Задание для того, чтобы человеку хотя бы дать отдохнуть какое-то время. А, в общем-то, общем начало Но Ну а теперь идем дальше. Почему а а? есть, да? А? А есть? Да, вообще есть. Давайте... Сделаем.